Ты знаешь, просто хочу прицелом они появляются. Они как будто понимают это. Они, кстати, боятся не место. Почему они с Вот видишь, бегут, бегут, бегут, У меня лагает. Это курица. Давай все и застынем. Я не курица. Я не хочу не спавные ноги Понравится куриц. эта курица. Ну и за них звук полагают. Ну. Блин, я словался. Ну, Ой, Мне как бы очень плохо. мне очень понравилось. у тебя? Боже... Че? боже мой, боже мой, боже мой! Мне кажется, эти курицы детализированы больше всего, чем вся игра. Блин, блин. да, эти курицы довольно детализированы. Иди. Кик. Че. ещё? Кик? На тебя, не бойся. Смотри, смотри. Фигаси, ты жесткий. Что будет, этот в них бы гранату кинуть? Ничего не будет. Ой, всё. В общем, мой друг, которого вы посмотрите, очень сильно, из-за того, что я плохо играю, он пытается ко мне зайти. Поэтому я его кикала. понял? Да-да-да-да-да. Я, кстати, всё mm. это время снимаю. <topics> да давай дорожка а ты выложишь на свой канал а ты выложишь на свой канал а это ну хотя у меня тематика майнкрафта ну пожалуйста для разнообразия можно ладно. назову плейлист с гоу мемы ой смотри еще одно <с earthquakes> смотри, смотри на эти. Смотри. Ты видишь? Это в девятых. Боже мой, это Он не сомневался. Давайте его сразу убьем. А, он в моей команде существует. <му> да. Он тулочок. Я пытаюсь его кикнуть, но... От Фу, него пистолет шу. только остался. <смех> <смех> <смех> как он пишет? У меня сквозь. у меня теперь крутой пистолет. В смысле, он е что-то скинул? Не Или знаю, как? наверное. Это который искушителем, да? Да. Попробуй нажать на правую кнопку мыши. Вот, на правую? На правую? Он отключает. И что, все это мое Да. <смех> Учеб... А. Можно я еще кое-что посмотрел? На. Он опять пытался один несколько меня плесит. А он, наверное, это оружие забрать. <с <с на G? А, на G это выкинуть. А ты там говорил. На F. Нет, на правую кнопку мыши. Блин, надо как-то это, как это исключить из людей. Ты бедный друг. Ну да какой друг? Он меня послал, так сказать, похлебая. Хотя да, уже не друг. Ну, друг это не, это работает. типа реально? То есть... Оно уже после катки сотрется или нет? Кто? Ну оружие. Кто? Или оно у меня в инвентаре типа сохранится? Ну, если не умрешь то оно сохранится. Да, ну окей, я выхожу тогда. Нет. Ладно, ладно, забирай это твое. Пофиг, у меня такой вот есть. У тебя такой есть? Да, у тебя тоже такой есть. А, ну. Потому у тебя меня... очень... А, интересно не посмотреть. интересно, да? Где? Где, пожалуйста, я сейчас хочу... Знаешь, какие эти курицы я Ладно, ладно, а я, то... я... У меня накручит 2 терабайта. <свят> а то у меня и так на диске только 400, если оба взять.